Высшая власть в конвейере властей. Власть – это реализуемая способность управлять. Для начала посмотрим на стандартное представление о системе власти. Как нас учили в школах и вузах. Учили нас принципу разделения властей. Разделение власти – правовая теория, согласно которой государственная власть должна быть разделена на независимые друг от друга, но при необходимости контролирующие друг друга ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Идеи, положенные в основу современного принципа разделения властей, высказывались еще Аристотелем в четвертой книге своего трактата ⁇ Политика ⁇ Он формулирует идею разделения властей в государстве на три части ⁇ законодательную, должностную и судебную. Каждую из властей представляет отдельный орган. Дальнейшее развитие теории разделения властей связано с именем Джона Лока и французских просветителей особенно Шарля Луи Монтескье, который осуществил наиболее основательную разработку этого принципа. Именно начиная с этого времени, то есть с конца XVIII – начала XIX веков, принцип разделения властей получает признание во многих государствах. В действительности, картина другая, никаких независимых друг от друга ветвей власти не существует, все эти так называемые ветви не независимые, а иерархичны, и представляют из себя конвейер. Вот представь, что эти ветви действительно независимы. но ну, тогда можно, к примеру, убрать законодательную власть. Вопрос, что тогда будут делать исполнительная и судебная власти? По каким таким инструкциям и принципам они будут работать? Тогда в них настанет произвол. На самом деле, имеется пять уровней власти. Они все взаимосвязаны и представляют из себя конвейер, ступенями которого они и являются. Первая ступень, основная, это курс жизнеустройства. Она формирует курс развития общества, то есть концепцию. Концепция от латинского концептио понимание системы, определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет и другую руководящая идея. Эта власть называется концептуальной властью. После разработки курса развития общества начинают формировать идеалы общества в какую-нибудь систему. Так рождается идеология, то есть список идеалов. Под конкретное общество или конкретную страну формируется своя идеология, так, чтобы общество клюнуло на нее и таким образом приняло наши идеалы под видом якобы своих и приступило к исполнению. Эта власть называется идеологической. Она разрабатывает идеологии и формирует идеал общества, к которому то начинает стремиться и в итоге процветает или разваливается, в зависимости от того, какие цели закладывались концептуальной и идеологической властями. Далее общество принимает идеологию, или несколько идеологий, пусть даже и не осознавая это. Под идеологию формируется правительство и пишет соответствующие своим идеалам законы, как конкретные инструкции, эта власть называется законодательной. Далее идет исполнительная власть, она заключена в рамке алгоритмов и норм, разработанных на уровне законодательной власти. Исполнительная власть проводит в жизнь идеологию, принимая уже конкретные действия. И, наконец, самый низкий уровень власти – это судебная власть. Судебная власть следит за людьми и действиями, которые выходят за рамки системы, и устраняет эти дефекты. Все, государственная машина создана и приступает к работе. Первые две власти – концептуальная и идеологическая – не воспринимаются народом каждого конкретного государства. Показываются только законодательные, исполнительные и судебные власти, а они представляют из себя только механизм и инструмент. Как бы они ни были устроены, если понимания высших властей нет, то государство превращается в колонию, пусть даже и незаметно от населения и политиков этой страны. Как только население поймет эту систему, государство станет проводить адекватную глобальную, внешнюю и внутреннюю политику. С идеологиями все понятно. Это марксизм, капитализм, либерализм и прочие. А что такое концепция? И по какой сейчас концепции мы живем? Ответить на этот вопрос можно, изучив рассмотрев историю и культуру трехтысячелетнего периода человечества. Можно и еще раньше. Концепция в первую очередь формирует у народа мировоззрение. На протяжении всей памятной истории человечества происходили войны и катастрофы. Народ постоянно разделяли, стравливали друг с другом и насиловали. Поэтому основной принцип нынешней глобальной концепции – разделяй, стравливай и властвуй. А что распространялось по планете десять тысяч лет памятной истории? Распространялось рабство, и сейчас во всем мире установлена и четко работает рабская система, которая угнетает каждого человека в ней, без исключений. Пусть теперь у нас нет цепей и кандалов, но каждый чувствует свою зависимость от системы отдельно, от своей естественной зависимости от общества. Образ этой системы, концепции, выставлен нам на показ буквально повсюду. Этот образ в архитектуре, в картинах, в музыке, особенно четко в классической, в фильмах, в книгах и во всем искусстве. Основные мотивы классической культуры, если так можно выразиться, есть библейские мотивы. Основной исторический и духовный трактат – это Библия. Она затрагивает историю трех с половиной тысяч лет человечества. Вместе с войнами она распространялась по всему миру, по всем мусульманским странам и полностью по Западу и Востоку, и по русским землям. Поэтому эту концепцию мы назвали «библейская концепция», потому что она повсюду в виде образов, и мы ощущаем ее гнет на себе. В ответ этой библейской концепции всемирного порабощения и апокалипсиса, мы, мы четко выделили свою концепцию. Это концепция глобального масштаба, и она освободит всех нас от библейского сатанизма. Мы назвали ее «Концепция общественной безопасности» – КОБ. И с ее помощью выделяем и вычищаем все принципы